Вкусные новости Ставрополя приглашают вас в шоу «Двойников». Если ты, как две капли воды, похож на какого-нибудь артиста, добро пожаловать в наш конкурс. Приходите в наш проект. Заявите о своем таланте в юмористическом шоу «Двойников». Очки сними. Вкусные новости Ставрополя. Шоу «Двойников». Генеральный партнер «Кафе Восток».